Здравствуйте! Сегодня мы будем заниматься заданием номер пять. Теперь уже мы с номером. И давайте мы сейчас на него посмотрим. Здесь нас просят в одном из приведенных предложений неверно употреблено выделенное слово. Нас просят «Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним». «Запишите подобранное слово». Итак, мы сейчас с вами прочитаем те предложения, которые здесь есть, и попробуем узнать, какое же слово использовано неправильно. Итак, в одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. Нам надо исправить лексическую ошибку. Итак, первое. Искусственный международный язык аспиранта стал 64 четвертым языком, используемым в автоматическом переводе в интернете. В данном случае никакой ошибки нет. Действительно, эсперанто – это язык искусственный. И здесь слово «искусственный», искусственный употреблено абсолютно верно. А теперь давайте посмотрим на следующий пример. Вот он сейчас появится, второе предложение. Родители предложили одеть на рюкзаке школьников светоотражатели. В этом предложении явная ошибка, потому что если на кого-то, надо использовать слово «надеть», а не слово «одеть». Поэтому я считаю, что правильный ответ – 2. Но мы все-таки прочтем и оставшиеся примеры. Третье. Иронический мюзикл по рассказам о Генри покажет театр сатиры. Вы, конечно, помните, что рассказы о Генри действительно очень забавные, смешные. И, наверное, мюзикл должен был быть тоже забавный, иронический. Что значит иронический? Иронический – тот, который содержит скрытую насмешку. Я думаю, что слово употреблено верно. Испытав безответное чувство к Онегину, Татьяна дала согласие стать женой нелюбимого человека. Ну, Чувство Татьяны действительно было безответным, Онегин не ответил на это чувство. Поэтому в данном случае, хотя изложено в литературном отношении не совсем удачно, не совсем верно, но тем не менее чувство было безответным, и поэтому ошибки в речи здесь нет». Проанализировав четыре предложения, мы решили, что надо было написать слово «надеть». Оно и является ответом. Всего доброго. До свидания.